Как часто нужно тренироваться? Оптимальная частота тренировок в неделю определяется прежде всего главной целью посещения тренажерного зала, начиная от наращивания мышечной массы для мужчин, заканчивая тренировками для жиросжигания и поддержания хорошей физической формы для женщин. Именно фактор цели определяет то, сколько дней полноценного отдыха потребуется вашему организму для восстановления. Если продолжительные, однако, относительно легкие кардиотренировки для сжигания жира, можно проводить от 4 до 5 раз в неделю То силовой тренинг с целью роста мускулатуры Потребует больше времени на восстановление Именно поэтому наиболее эффективной частотой тренировок Для роста мышц станут от 3 до 4 раз Посещение спортзала в неделю С другой стороны, ответом на вопрос о том Сколько раз в неделю можно тренироваться Во многих случаях связан с графиком распорядка жизни В большинстве случаев людям удобнее ходить в тренажерный зал Три раза в неделю Обычно это понедельник, следа пятница Именно по такому графику построен трехдневный сплит И программа для набора массы с тремя тренировками. Научные исследования говорят о том, что необходимое для восстановления мышц после занятий спортом время составляет в среднем от 48 до 72 часов или от двух до трех дней. В реальности эта цифра зависит как от уровня опыта атлета и его возраста, чем старше человек, тем дольше длится восстановление, так и от того, какие именно мышцы были вовлечены. В тренировку. При этом, если мелкие и средние мышечные группы, например, руки, плечи и пресс, требуют порядка 48-60 часов для регенерации, то для полноценного восстановления крупных мышц, прежде всего, ноги, грудь, спина и, в особенности, центральная нервная система, также испытывающие серьезные нагрузки при выполнении базовых упражнений, необходимы не менее 72 часов. Плечи восстанавливаются от 48 до 60 часов, грудь – 72 часа, спина – 72 часа, пресс – 60 часов, трицепс от 48 до 60, бицепс 48-60, ягодицы 72 часа и бедра 72 часа, икры от 48 до 60 часов. Вот все, что должны были вы знать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.